Раз, два, три. Ну, и буду диктовать. А, давай, его послу можем послушать? Всем привет. Я шеф Апач Сергей. Пытают мнение, что инжекторные пароконнектоматы не справляются с приготовлением на пару. Перед нами параклинктомат инжекторный, пачку Клайн компакт. И на нем, приготовив э, такие деликатные продукты, как лосось, брокколи, я продемонстрирую, что наш параклинктомат справляется с этой задачей. Зададим такие параметры. Температура 80 градусов. Задали параметр, подтвердили. Влажность 10, что означает стопроцентная пара увлажнения, также подтвердили. И время зададим 12 минут. Подтверждаем. Теперь старт. Загружаем продукты. Звучит звуковой сигнал, выгружаем продукты. Брокколи цвет не потеряла. На лососе нет белкового налета. С вами был бренд-шеф Апач Сергей. Если будут вопросы, пишите в комментариях. До встречи!